Всем привет на моем канале! Сегодня покажу пару идей к 8 марта, так что, кому интересно, оставайтесь со мной. Мне понадобится 280 грамм уваренного готового пюре с сахаром. То есть я разморозила ягоду, перебила блендером, все это заварила с сахаром на огне до вот такого состояния и охладила. То есть оно движется, но оно не стекает рекой, как обычное варенье. Вот видите? Именно таким должно быть пюре. Уваренное для зефира. Как получить такое пюре? Я взяла ягоды размороженные, то есть из холодильника. Они у меня уже были измельченные, то есть после блендера. Если у вас замороженные цельные ягоды, просто разморозили, блендером пробили конкретно хорошенько. Добавили сахар от 150 до 200 грамм. И уваривайте на плите на умеренном огне примерно 10-15 минут. То есть в зависимости от того, какая у вас какая ягода. В данном случае у меня более жидкая была и клубника и вишня. И получилось так, что умеренно все уварилось вот до такого состояния. У меня пюре холодное. Сейчас я его буду смешивать с белками и взбивать в планетарном миксере. Все это можно сделать ручным миксером. Единственное, конечно, проще будет уменьшить количество всех ингредиентов наполовину. Мне понадобятся белки двух яиц крупных. Добавляю сюда уваренное пюре. Если вы не особо понимаете, как приготовить данный зефир, то у меня есть отдельное обучающее видео, ссылку на которое я оставлю под видео в описании. Всю массу я взбиваю примерно 10-20 минут. Пока пюре взбивается, у меня параллельно я буду варить сироп. Для этого мне понадобится 350 грамм сахара, 160 грамм воды и 12 грамм агар агар-агара огонь умеренный я жду пока все закипит сироп я варю до загустения сейчас он стекает вот с лопатки как водичка капает это совсем не то мне необходимо варить до 110 градусов либо до тянущейся нити я покажу в конце как это выглядит параллельно у меня взбивалось пюре я подготовила насадку насадка у меня открытая звезда на 8 лучей а, номера у нее нет, к сожалению, потому что я ее заказываю на сайте Экспресс, поэтому вы можете подобрать любую похожую сироп я сварила, оставила его немножко остывать и вот он у меня стал более-менее прозрачный, я начинаю его вливать включаю миксер с моей первообразной массой. Подробный рецепт приготовления зефира у вас появится в подсказках сейчас на экране зефир готов очень плотный, не течет, вот это то, что меня устраивает и сейчас закладываю в пакет буду отсаживать восьмерки Эфир можно отсаживать на пергаменте, если у вас нет силиконового коврика и можно даже с обратной стороны пергамента начертить восьмерки Зефир отсадила и я оставляю его стабилизироваться буквально на 6-8 часов. У меня уходит ночь. Прошло достаточно времени, зефир стабилизировался, поэтому его можно уже собирать. Я некоторые зефирки, которые более-менее красивенькие, отложу для того, чтобы сделать их в шоколаде. Остальные просто соединю между собой и обваляю в сахарной пудре. Вот такие они. Вот что у меня получилось. Вот такая восьмерка. Двухсторонняя получается. Дальше мне понадобится растопленная шоколадная глазурь. У меня белая. Можно использовать шоколад, но не забывайте, шоколад необходимо темперировать. И у меня вот такие палочки для размешивателя для кофе. У меня восьмерочки данные в шоколаде будут на палочках. Что я делаю? Немного раскрываю обмакиваю в глазурь и чтобы у меня скрепилось хорошо две половинки мне понадобится блок из пеноплекса так сюда я буду вставлять свои палочки с восьмерками где это все будет сушиться если у вас нет пеноплекса либо пенопласта Тогда просто в стаканчики, наполненные сухими сыпученными продуктами, например, рис, гречка, соль, тоже подойдет. И теперь поливаю глазурью сверху. Лишнему даю стечь. Убираю в холодильник. Оставшиеся восьмерочки я упакую вот в такие пакетики. Они продаются я. Эти пакетики заказывала на сайте AliExpress, Но в кондитерских магазинах они тоже продаются. И вот такие металлические зажимы. Тоже сайт AliExpress. Здесь 800 штук. Очень выгодно. Сейчас я давно уже не заказывала на сайте. Вот, покупаю в кондитерских магазинах. Это у меня еще старые запасы. Я упакую каждую отдельно. Вот такая получается красота. Для украшения я буду использовать айсинг. Можно, конечно, шоколад, но, допустим, маленькое количество шоколада довольно сложно окрасить, потому что там необходимый блендер. По крайней мере я так делаю. Вот, поэтому я буду использовать айсинг. Здесь у меня один небольшой белок и добавляю сахар, разбиваю миксером, делаю глазурь. Количество сахарной пудры я регулирую на глаз. Мне нужна густая, плотная, стабильная глазурь, которая не будет растекаться на моих восьмерках. Вот такая получается у меня консистенция. То есть еще даже расплывается. То есть надо больше добавить сахарной пудры. Но на данном этапе очень хорошо будет окрашивать глазурь. Поэтому я разделяю на три части. Я окрашиваю желтый, зеленый и что-то с оттенков красного, либо розового. Зеленый у меня кредо водорастворимый желтый сухой и я возьму розовый америколор вот таких три цвета получилось еще немножко сюда вмешаю сахарной пудры с помощью ложки сразу тоже желтый и розовый Я буду использовать только две насадки, это номер 67 для листиков и насадка открытая звезда номер 15. Вот так у меня получается. Изначально у меня в зеленом маленький уголок я обрезала буквально 2 мм, то же самое здесь в желтом. А в розовом ставила сразу насадка, здесь у меня идет пакет в пакет. То есть я насадку при желании могу поменять. Заготовка у меня хорошо охладилась, поэтому можно смело приступать Готово. Осталось немножко подождать, чтобы айсинг хорошо застыл. То есть, это буквально там, пару часов. И все. Можно будет упаковывать в отдельные такие же упаковочки. И дарить. Можно съесть. Очень красиво смотрится зефир в шоколаде на палочке. Такой яркий, красочный. А здесь у меня мимоза. Здесь у меня просто какие-то цветочки. Вот. И такой...